Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике мы расскажем вам про 5 самых популярных подсистем прошедшего 2019 года. Мы выбрали критерии, по которым расположим 5 подсистем. Компактность Минифит – это система, которая понравилась довольно большой части вейперского сообщества. Она привлекает к себе внимание своей невероятной компактностью, отличным качеством сборки, хорошими материалами корпуса и большой и удобной кнопкой Fire. Также стоит отметить картридж. Он перезаправляемый и рассчитан на 1,5 мл жидкости. Аккумулятор емкостью в 370 мАч позволяет использовать устройство практически целый день и не нуждаться в заряде. Кстати, зарядка Minifit занимает не более 30 минут. На корпусе устройства есть три LED-индикатора, которые сообщают о заряде аккумулятора. Лучший дизайн Следующим в нашем списке идет Terras One. Устройство запомнилось пользователям своим довольно интересным дизайном. Джейтеки представили большое количество различных цветов. Внутри устройства спрятался довольно большой аккумулятор объемом 650 мАч. Перезаправляемый картридж рассчитан на 2 мл жидкости. Также нельзя не отметить удобную заправку и различные виды испарителей внутри картриджа. Мод обладает тремя режимами парения и максимальная мощность составляет 13 Вт. Также из положительных моментов можно выделить современный разъем USB Type-C. Кстати, не забывайте подписываться на наши социальные сети, все ссылки будут под видео в описании. Функциональность Середину нашего топа занимает подсистема от Смаунт под названием Basita. Устройство разительно отличается от предыдущих систем, так как напоминает небольшой бокс-модик с ярким дизайном. Выделяется эта система из всего списка своим огромным аккумулятором в 1100 мАч и возможностью установки обслуживаемой базы. Также главным плюсом можно смело отнести огромный объем картриджа в 3 мл. Возможность настройки мощности и регулировки затяжки, выполненной на корпусе самого картриджа. И разъем USB Type-C, который позволит быстро зарядить устройство. Лучшая автономность. Следующий пот, о котором мы расскажем, это Саурин Air Plus. Устройство представляет собой карточку, которая легко поместится в кошельке. Внешний вид уже стал визитной карточкой производителя. У версии Plus довольно много изменений по сравнению с прошлой версией. Это и LED-индикатор заряда аккумулятора, и картридж объемом в 3,5 мл. Также стоит заметить, что внутри корпуса спрятан внушительных размеров аккумулятор, а именно 930 мАч. Разъем USB Type-C позволит зарядить устройство быстрее, чем за один час. Лучшее для начинающих. И заключительная система в нашем списке – это гость из штатов под система Miley. Первое, что бросается в глаза – это его минималистичный дизайн. Некий плоский брусок с острыми углами, которые ничуть не врезаются в руку и не вызывают дискомфорта. Прекрасный внешний вид дополняют 4 светодиода. Три информируют о заряде аккумулятора, а четвертый говорит о установке картриджа и работе устройства. Аккумулятор у Майли составляет 240 мАч, но маленький объем не должен вас смущать, так как время заряда занимает всего 20 минут. Также мощная вкусопередача и большой выбор вкусов картриджей позволяет легко подобрать аромат под свои предпочтения. Спасибо за просмотр, надеемся, что данное видео было полезно для вас. С вами был Бай и до встречи на нашем канале.